Лессон номер 145 Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, нам необходимо перевести следующее предложение на английский язык. Этого ребенка зовут Моисей. Молодая женщина — это принцесса. Итак, как сказать на английском? Этого ребенка зовут Моисей. This baby's name имя кого чего ребенка babies is Моисей. Молодая женщина — это принцесса. The young woman. Is a princess Молодая женщина Принцесса Она нашла ребенка в корзинке На реке Плохой человек хотел убить его Ребенка Как же сказать на лисском Она нашла время прошедшее Она нашла She found The baby ребёнка. In a basket В корзинке In a river. На реке. И на баскет. Корзинки. Баскет, вот слово баскетбол. Корзинка. Плохой человек хотел убить его. Bad man хотел. Время прошедшее. Wanted. Что сделать? To kill? Убить кого? The baby. Бог послал принцессу, чтобы она нашла маленького Мессия и позаботилась о нем. Как это будет звучать на английском? Бог Гад послал the princess принцессу to find найти the baby Моисея Моисея and take care, и позаботиться of him о нем. Дорогие друзья, давайте ответим на вопрос в конце нашего рассказа. Где царская дочь нашла младенца Моисея? Как это будет звучать на английском? Where did the princess find? Нашла the baby Moses, маленького Моисея. Она нашла его на реке в корзинке. She нашла как?